сегодня здравствуйте сегодня день пыток мы вот 48 минут пытались войти в youtube а он нас выкидывал то есть не хотел он нас сегодня youtube я я бы сказал что получилось как в 12 стульев да, когда Пенагон эклер выдал последнюю струю и замер за желез... под железными ногами паши эмиливича человеческий гений победил вот человеческий гений победил мы в эфире слава богу просто я говорю чуть мозг не взорвался вот люди показывают что им медаль надо да я согласен надо медаль потому что вот, круто вот в москве обокрали посла государства катар да мы сегодня об этом поговорим это, это очень хорошая новость. Ну, кроме этого посла, конечно Так вот, сегодня у нас 20 декабря я что-то начал не с того 20 декабря, Про канал Народовластия Программа Плохие новости Я прошу всех, кто смотрит нас на других каналов, переходите все на канал Народовластия, подписывайтесь нам нужно быстрее 100 тысяч подписчиков чтобы YouTube с нами не мог легко расправиться и везде делайте ссылки на канал Народовластия вот 22 часа эфир по Москве, да практически в 22 часа и так так так вы напишите нормально, вы нас видите. Вот. И значит, нам тут много писем разных написали. Ну, во-первых, докладывают адвокаты, что дело Рыжова будет рассматриваться в закрытом порядке. Представляете, там какая-то военная тайна есть в этом деле, что дело Рыжова который сейчас сидит в Лифортово, да, удивительно будет рассматриваться в каком-то закрытом, поле какой может быть похода другой стороны, узнал, что простых людей честных, сажают. Нет, понятно, то есть представляешь, потрясающая совершенно ситуация, одни кадры только из захвата, чего стоит, поэтому, об этом мы еще будем. Говорить и написали нам также письмо такое. В вчерашнем эфире вы про Башкирию сказали, что посадили людей за терроризм. Я имел в виду, что статья правда такова. Посадили их три года назад. Они хотели собрать день на праздник Ураза Байрам на барашка в Сирию для мусульман. Было несколько слушаний и так далее. Вот. И тут, тут надавили на Мулу, и он сказал, что якобы слышал, что для ИГИЛ. Представляете, какая мерзость. Это вообще ужасно. Мула то Да, и я так понимаю, что так же да, как... Как, как, как с... чекисты, как и покой, так же Мулы, наверное, чекисты. Да, ну, может быть, не так же, может быть, в меньшей степени все-таки, да, и это мы видим, что в меньшей степени, но все равно, конечно, и там встречаются такие товарищи, мягко говоря. Сегодня как раз столетие, значит, вот этой Шобличикиской, и вот сегодня... Они, они отчитываются перед своим начальством, вот по этому поводу как раз они, наверное, решили. Советскому району суде Красноярска начать рассмотрение уголовного дела в отношении активистки Оксаны Походун, угу. которая обвиняют в экстремизме и, и, и возбуждении ненависти или вражды по признакам национальности происхождения и отношения к религии по 282 статье части 1. По версии следствия, 17 июля Походун э, под псевдонимом разместила в контакте несколько экстремистских изображений. И, как пояснил адвокат, картинки касались событий на Украине, нескольких священнослужителей президента России Владимира Путина. По Походунь свою вину не признала. Мы настаиваем на ее невиновности. И сказал адвокат, соответственно, у нас много вопросов Федеральной службы безопасности, инициировавшей это дело, а именно кооперативнику, который обнаружил якобы вменяемые нам изображения. Причем многие сейчас те, у кого изъяли компьютеры и телефоны, опасаются того, что им могут Загрузить. туда подзагрузить все что угодно. Может даже не сомневаться, что так оно и будет. Все, что нужно, загрузит, поэтому. И смысла нет даже а, бы, на, на это обращать внимание. А презумпция невиновности не работает. Доказать, что это не могли кто-то другой сделать, что это именно а Какая это презумпция невиновности? Вот дело Рыжова, посмотри, какая презумпция невиновности. Там то, что им подкинули на этом, ни следов нет, ничего. Они обсуждаются обязанностью доказывать Вообще. Даже дело у Люкаева, посмотри, хотя можно. Кулюкаев не очень хорошо относится, ну, да, но там никто ничего не доказывал. Они, они, в принципе, даже это не умеют делать. А зачем? Ты понимаешь, ситуация такая вину. Конечно, гбух так устроено, что они не умеют расследовать преступления. Нафиг кого что-то расследовать? Причем заинтересовались активисты только после того, как она выступила с организатором антикоррупционного митинга 12 июня. Как только вот человек где-то решил высказать свое мнение альтернативное мнение. Так вся так. Все системы построены, все нарушают закон, все чиновники любого они могут в любой момент взять за штепку и посадить на кищу. Прошу прощения, у меня чат подвис, что-то я вот сейчас вижу, что он у меня вообще не двигается. У тебя двигается чат, Андрюш? У меня двигается. У меня прям умер, все. Вот и значит очень большой респект Алёхиной. Она сегодня у здания ФСБ в Москве задержана с баннером. На баннере было написано «С днем рождения, Полотин». Молодец какая! Мертвость, сейчас не двигается. Вот. А, и а, и мы, мы говорили «Нет, вот. Это не трогай, не надо это трогать». Вот. Сейчас Ладно, все чат у меня умер, так что ты тогда читай, пожалуйста, из чата, хорошо? А я буду читать новости. И просим прощения, сегодня техническая, в общем, составляющая у нас вывалилась, мягко говоря. Вот Гудков отказал, отозвал заявку на митинг на проспекте Сахарова, ну чтобы не было два мероприятие, поэтому чат у нас умер у меня. Да. Значит, это, наверное, правильное решение. Вот меня спрашивают, как я к этому отношусь. Я не нахожусь в Москве и не могу как бы, какие-то вещи понять, которые обсуждаются там в кулуарах оппозиции, ну, вполне. Допускаю, что все сделано правильно. Но не стал бы он действовать неправильно. Вот Вчера его там обвиняли чуть ли не в сотрудничестве с Кремлем. Конечно же, ни с каким Кремлем он не сотрудничал. Не сотрудничал. все включилось. Мальцев, расскажи об утрате промышленности в России. А что рассказывать? В России вообще утрачено все при Путине. Причем люди считают... Что это еще случилось при Ельцине. На самом деле 1960 чем-то предприятий официально уничтожены при Путине. Ну а какие не были уничтожены, их в Рост тех загнали, чтобы они могли приносить. Это все приемственная власть. Начинает Горбачев, власть предателей Горбачев, Ельцин, Путин, они друг другу передавали последовательному. Не, ну я тут могу в какой-то мере не согласиться, потому что. Видно, что не все было преемственно, но то, что Путина посадил Ельцин на трон, это совершенно очевидно. И странно, что КГБшника, которых Ельцин, в общем-то, не сильно жаловал и любил, да, он посадил на трон. Это удивительно совершенно. Потому что преемственно-то не друг от друга. У них есть общие хозяева, которые преемственно относительно этих хозяев. Может быть, я допускаю. Но я, как конспирологические версии, в общем не, не очень, так сказать, люблю. У меня всегда на все есть другое объяснение. Вот в работе КАС нескольких торговых сетей и заправок произошел сбой. Представляете? То есть уникальная ситуация, когда в работе КАС не нескольких торговых сетей, а вообще всей России фактически произошел сбой, но пишут, что всего каких там магнолия, магнит, там какие-то штрих, электро, тринити, измеритель какой-то. На самом деле нам со всех городов написали, что кассы не работали и выдавали все без чеков. То есть, там, заплатил нормально, никто не умер, видите. Это можно добавить по предыдущей новости о Будкове, то, что у Яшина тоже отказали проведение праздника 24 декабря на Лермонтовской площади. Поэтому у мероприятий теперь не состояться Ну как? Власти хотят, чтобы они не состоялись. Не, Это не ну как не состоятся? Не будут состояться. Да, ну, ну, люди что, что не выйдут на праздник. Да. Что ж кто-то остановит наших людей выйти на праздник? Я думаю, что никто не остановит. Праздник от святого. Слава, когда молиться будем. Ну, как мы ну, уже молились, в общем-то. И еще каждый вместе давайте определим, когда. Вы вот скидываете тот день, когда определили. Четверг, да, там 8 часов вечера. Ну, наверное, не годится 8 часов вечера. Может быть, взять в воскресенье, да. И, например, день, днем. Вот были предложения. Вы тоже сделали предложение, чтобы начиная там от острова Ратманова. И кончая Калининграда, в общем все могли помолиться в одно и то же время, да, но приблизительно, потому что где-то утро раннее был, где-то вечер, ну, чтобы был, в общем нормально. Вот, и в Кузбассе обрушилась шахта, горная порода на глубине 300 метров, под завалами три человека. Вот, находилось 95, ну и так далее. Как всегда темнет, что там произошло, мы узнаем, вернее, не узнаем никогда. Так, в общих чертах только потом нам разъяснят. Очередной сбой произошел на фиолетовой линии московского метро. Ну, тоже мы говорим уже каждый день про метро, и все хуже, и хуже, и хуже. И, в общем стоит ожидать... Какого-то очень серьезного геморроя, который, конечно, скорее всего, теперь закамуфлирует под теракт. Ну, то есть, произойдет авария, возможно, это будет пожар, возможно, также вот там что-нибудь скрепленной проволокой разлетится. И, может быть, там вообще поезда врежутся, что никогда, собственно, не случалось в московском метро. Но сейчас запросто может быть все что угодно. И потом скажут, что это все сделали экстремисты, террористы, хакеры. И, в общем, вариации... Чего более, они нового ничего не изобретают, все будет в тренде, собственно, это XT. Ты как ответил на призыв? Слава, да. Слава, тебя опять на центральном телевидении хвалили. Да, мне сегодня позвонили, сказали, я сам не видел, что КГБшники, которые Рен-ТВ называются, да, это вот чисто КГБшная структура Рен-ТВ, уже многократно говорили, что их деятельность обеспечивает оперативное прикрытие. Обеспечивают штатные сотрудники ФСБ, которые ходят вместе с операторами, у них есть корки, которые там э, прикомандированы, числятся и работают там и так далее. То есть, вот они как раз обеспечивают деятельность этих подонков. И, в общем-то, я не удивляюсь, э, что меня мало интересует, что там могут про меня рассказать или что там про меня рассказали. Но все варианты я могу в голове свои прикинуть на экстремист, террорист, они злодей. Еще да, нового, все что, все, что они могут а, придумать. Но обратите внимание, я в трех созывах был зампредом Думы. И ни одна сука не может про меня придумать, что я что-то украл. Вот они все спиздили, это пидорасы. А про меня они этого сказать не могут. Понимаете? Зато да, ты плохие... Репосты делать, oh, <связывается> и лайки oh, да. <связывается> да, надо добавить, что в этом репортаже я его видел. Там даже нет оперативной съемки, просто какие-то вырезанные куски из э, YouTube, это смысле из интернета, фотографии каких-то ножей, чему не придать обычных туристических э, съемки парня, который э, говорит, что он вроде бы что-то слышал. Надо ну хоть постарались хоть <связывается> это <связывается> <связывается> <Yeah, связывается> yeah, yeah, делать, которые я... даже деньги не отрабатывают. То есть они могли бы хотя бы обратиться куда-то к Кэмерону, да, или к Кольверу Стоуну. <с earthquake> Сказали, ну <"Ко> вы <с Cute> там да, нарисуйте <с там <с на компьютере. Ну заплатили вы, ну что. Ну нет. Еще придумают. Я пользуюсь случаем хочу передать привет. Пишут не подсказывайте. А как, вы понимаете, паровоз-то ушел. Паровоз ушел. Я... А из органов государственной власти ушел в 2007 году. До дедушкиных носков они раскопали, ничего не могут найти. Почему? Потому что нет. Они там все рядом работали, все это прекрасно знают. Если бы они могли что-то выдумать, они бы уже выдумали. Сейчас уже все поздняк метаться. Надо, тут про Бена Ладена, он правильно тут пишет говорить, тут уже про это никак не прокатится. В Саратове, похоже, место было недоходное. Доходное место есть везде, где люди воруют, понимаете? Где люди хотят воровать, где люди считают, что это возможно. Я вам прямо скажу, когда мы ругались с Вячеславом, и там присутствовал заместитель генерального прокурора Бондар, ты его хорошо знаешь, мне предлагали доходное место, все, все, этот, весь дорожный фонд по Волжии Говорит, вот ты на Путина, не наезжай Вот тебе все дороги по Волжии Кормись там, в своих ставь, делай что хочешь Вот э, только на Вову Единственное, можешь кого угодно гандошить Вову не трогай Все там, пофигу, вообще все Только не трогай Вову, вот тебе кусок Ты нам нужен, ты молодец Чем закончил? Тем, что послали друг друга подальше так что, кстати, запись до сих пор хранится. Один человек, проживающий на ней в Израиле, ее где-то в интернете вывесил. Я ее даже встречал как-то этого разговора, запись. Я думаю, что Вячеслав очень сильно морщится, когда, когда слышит про нее. Вот. И что? ЦИК ответил на призыв Ходорковского не допустить Путина до выборов. И тут, ну, конечно, они себя в грудь били, Элла Панфилова, я не боюсь нести ответственность за свои решения ни перед судом истории, ни перед кем бы то ни было, поскольку опираешь на конституцию, закон, свои жизненные принципы, убеждения, все разнообразные формы, формы публичного давления на меня и моих коллег поцит бессмысленно. О, какая ты ветерина, красиво. ну, что, у нее не отнять, она умеет говорить. Тут никаких вопросов, но как бы красивый витиевато ты не сказал, понимаешь, ты говоришь подонку либо да, либо ты говоришь нет. Даже если ты очень витиевато подонку Вове говоришь да, на запрос приличного человека Михаила Ходорковского ты говоришь нет, как бы витиевато ты это не делал, все равно... Ты говоришь то, что сказал. Подонку сказал да. Приличному человеку сказал нет. На э, логичный вообще запрос. На правильный. И так далее. Собственно чужие там не ходят. Было все понятно, когда она согласилась на эту должность. Тогда было все обговорено. Все ясно, что с Путиным было все от начала до конца обговорено. И она действует в тренде этих договоренностей. О чем это происходит? У нас слава самый честный. Справедливый террорист. <смех> общем, сегодня новость от э, США: то, что ввели а, санкции против Рамзана Кадырова по списку Магнитского и утверждают, что глава Чечни причастен к несудебным расправам, пыткам и грубым нарушениям международных э, признанных прав человека. Новость, О, тогда да, это, кстати, очень сильно удивляет меня к списку Магнитского. Магнитского убили одного. Одного. Список отдельный жертв Рамзана Кадырова можно сделать, я не знаю, там от Луны, да, наверное. Да? Вот вокруг нас сколько ходит людей, которые являются жертвами э, Рамзана Кадырова. Они убежали от, от него сюда. Сколько их родственников не успели убежать и сейчас лежат там в земле. Да? Кого-то кого там, я не знаю... Uh, убили без суда и следствия, кого-то посадили, используя uh, ручной суд, но ну, свой, и следствие совершенно uh, без всякой Кого вины. Кого-то забрали из дома, а потом сказали, что застрелили в лесу. Ну, ну сказали, да, да, да, да, да. Это, Нет, ну, это, это, это разные, разные способы убийства, но они там все процветают до сих пор. Мы знаем, что произошло там зимой, перестреляли кучу людей, да. А, и сказали, что они все террористы. А как то, себе. что там Малыш дал родственникам? <смех> Это как с точки зрения... И до сих пор вы только сейчас решили в список... В Слава, как вы относитесь к Володину? Я к нему отношусь как председатель Государственной Думы, который принимает антиконституционные законы, служит тирану и так далее. То есть как можно к Володину относиться? Как к врагу. Больше не иначе... Нет никакого значения Все остальное это ну, как бы Прошлое да? То есть есть э, какие-то Может быть человеческие отношения ост Остаются да? Может быть я его так крепко э, Матом не ругаю как Путин ну Из-за из того что ну, как бы Были нормальные отношения да? Но тем не менее Внутреннее мое э, существо Все моя душа она противится, этому. противится тому что они делают Госдума Совет Федерации Правительство и С вот. циклом видами – о сборе инициативной группы в выдвижении Путина. Да, видишь, тут прям с этим выдвижением, прям как, как списанный торбой, носится. Ну кому, ну кому доверят выдвигать Путина? Но это же должны быть 500 самых лучших Или человек, самых их надо найти. да, Сколько 500 бедарастов представляете список? Они вот не понимают, вот эти люди, которые подписываются, они фактически подписывают себя, я не знаю. Я, я, не знаю я не знаю, что они себе подписывают, да, все, то есть это, будет... это вот были те, которые Путина выдвигали, я не знаю. У здания, да, вот ФСБ Алехина. С баннера молодец, прям еще раз хочу сказать. 39 э, пишут друзей Путина, кто выдвинет Путина. Вот много статей на эту тему, я говорю, вокруг этого все прыгают. Там фамилии. Выдвинут те, которым так и так высшее мера прочитается. Ну, тут вот есть, что это и, и Турчак, и Василий и Карелин, и Морозов. Все, быть, вжанеры, и Николай Расторгуев, музыкант. Вот э, это, Юра Музыканта не позвали, конечно, но он, конечно, их в жопу послал. Вот. И Шохин, председатель РСПП, и Катырин, это торгово промышленной палаты командира, и России Калинин, в общем, все строятся, лакокали-толкали, а можно я, можно я? Ну, конечно, можно, почему бы нет, это же расстрельный список, почему бы не записаться у <смешно> него, да? Вот. И тут нам расскажут, что Владимир Путин готовы отдать голоса 83,8% россиян. Я представляю, как велись эти с логические исследования. То есть, смотрят там Иван Иванович. Вы как там к Путину относитесь? Деньги отдадите ли голос? Да, Нет, не, говорит, Иван, да. Иван Иванович, вы там на, на, на проспекте Мира проживаете, в доме таком-то, в квартире такой-то, да, вас... Квартиру, да, голос, да, да, да вас... у вас жена там, не, же... так. такая-то, такая-то, да, ну вы ее тоже пригласите, мы вас сейчас поспрашиваем, мы и социологи. Вы как к Путину относитесь? Он очень хорошо отношусь. А голосовать-то пойду, конечно, пойду. Представляете, то есть, если в этих условиях нашлись люди, которых было уже не 14%, а 16,20%, которые сказать, пошел он нахер этот пидор, то, представляешь, люди, которым реально позвонили, знают их фамилию, имя, отчество, и они все равно его посылают. Это за Да, то есть мы выздоравливаем от синдрома седьмого года. А, Бортников сегодня заявил а, к столетию Чека, что они садится прозвище Чекист и что ФСБ работает на основе Конституции, заявил. Ну, ключевое здесь прозвище. Он же не, не сказал звание, а он да, правильно сказал прозвище. Клички. Он знает, что это бандитская организация. Там только прозвищей и клички. Клички, конечно, клички. Ужас какой-то вообще. Мать. Лица участников оппозиционных митингов изучат с пристрастием. Да, а теперь везде расписали, что вот лица участников митингов будут изучать при помощи программы. Вот а, проект как новости, гига, Гигарама начал сотрудничать с движением а, Де, Сьюс, Медан которая определяет личности участников оппозиционных митингов, ну и так далее, и так далее. И вот вопрос такой ко всей этой публике, которая будет учас... определять лица. А статья 31 Конституции, как с этим согласуется? Они законно это делают? Законно. А то, что они принимают законы о частной жизни, да, в отношении того, что там нельзя про Володина рассказывать, какие у него там в сосенках или как в этом кооперативе, какие у него там дома вертолетные площадки. Про него нельзя. А вот про участников митингов можно. А что нарушают участники митингов, что их снимать? Я понимаю так, что это все чушь собачьи Нет у них никаких программ, что деньги очередной раз украли, а людей просто запугивают. Но даже с точки зрения Конституции они имеют на это право. Они не имеют на это право и понесут за это ответственность, безусловно, в самой строгой форме. Кстати, в том же выпуске РНТВ показали Юру Корнова как пример вычислений лица специальными камерами. Юр корный имел свой канал. Везде лес в камеру давал отход на интервью, а они его якобы там да, засекли. А как, какие это кадры были? Я думаю, скинули. Него... Он находится на прогулках свободных людей. Ну да, то есть это, это, это мы же снимали, да, да. То есть они взяли особо не мудрство, да, как будто это сделали там какие-то КГБшники. Эхи уроды, а. Путин подписал закон о штрафах для мессенджеров. Да. Вот один миллион рублей за несоблюдение обязанностей, прописанных в законодательстве, ну то есть за то, что человек, не... вернее не человек, а мессенджер а... посылает их нафиг с их цензурой, с их КГБшниками, которые хотят залезть везде и в голову, и в трусы, и в желудок, и куда хочешь. В общем-то, в кишках оказаться. Вот они в кишках уже сидят. Эти КГБшники так надоели. Мессенджеры посылают их нахер. И, правильно делают. и вот посмотрим, как они смогут взымать. Как они смогут взымать. Вот с Телеграмма, Я не понимаю, как они могут взымать. Зачем офисы Телеграммы в России? Что, нельзя эти программы устанавливать без России, что ли? То есть, я думаю, что нужно переходить в интернет-пространство полностью. И переходить с тех территорий, которые благоприятны. То есть устанавливать суверенную территорию интернет государства как суверенную территорию, прописывать свои законы. Ну, в общем, чем мы сейчас занимаемся. И все, и посылать всех этих пидорастов нафиг. Я думаю, митинги уже пора в актуальном пространстве организовывать. Да, не, ну понятно, что все нужно делать. Вот видишь, Матвей, вот я хочу к тебе, возьмешь меня. ну напишите, что... что значит к тебе. Мы же находимся в виртуальном пространстве, мы все в одной лодке, так скажем. Надо, наверное, почту еще будет поменять под описанием, поставить другую, потому что, ну, чтобы если вдруг какие-то ушли эти пароли и так далее, ну, потому что почта давно уже существует. Нужно ее. Обновить, я думаю, чтобы люди могли безопасно писать. Вот наши э, зрители в чате напоминают по поводу того, что в Мосгорсуде, в зале номер 331, э, будет проходить э, э, заседание. По делу борцов с диктатурой Мухина, Барабаши, Парфенова и Соколова. 21 числа. 21 12. 20. Мосгорсуд. Зал 331. Ну и соответственно там еще есть какой-то 200. Какой-то я не помню где, куда транслируют все это дело. Приходите поддержать. Вот. И Путин писал так. А вот еще в Кремле не стали комментировать новый проект сми и иностранных агентов. То есть, что теперь хотят делать, я прокомментирую. Хотят любого блогера, который выступает против Путина и якобы получил деньги из-за рубежа рассматривать как иностранного агента. Можете себе представить, агента. То есть, иными словами, как делает ГБУХа? Блогер сидит, донатит. Какой-то ГБшный пидорог закидывает там деньги, грубо говоря, из Швейцарии. Ну, 10 копеек. И они покажут, говорят, слышь, вот тебе один пидорок из Швейцарии ГБшный, ну, они не скажут ГБшный какой-то, иностранец другой из Америки. Да, террорист, конечно, закинул. Так что ты иностранный агент, агент у нас, представляешь? Почему это они талантливые люди. Да, да они такие, выдумали. Представляешь? представляете? Мы читаем как газету «Правда». Да, тот какой-то прибежал, я, я придумал, я придумал. Ну, ночью, блять, орден, там звание. Представляете, какая мразота, а? Ужас просто. Генпрокуратура начала проверку дел о шпионских устройствах. Ой, Жуть, конечно. Вот. И уголовное дело, мы все знаем, было на некого Александра Куринова, который купил по интернету GPS-трекер для отслеживания своей коровы. И за это его привлекли к уголовной ответственности, можете себе представить, за корову, которую он отслеживает. То есть, если ты хочешь а отслеживать нашел, корову, да, ребенка коровы. и так далее, то вот и теперь генпрокуратура будет проверять, а правильно ли его привлекали к уголовной ответственности. Вот нам Константин например, пишет в чате, что в Астрахани прошли протесты сегодня у здания ФСБ. Два человека провели одиночные пикеты. Вот молодцы, Очень, вообще очень хорошо. Бортников рассказал, сколько терактов ФСБ предотвратила за год. Ой, -ой, Ой, море терактов. Вот обратите внимание, уже двадцать три теракта. Я боюсь, что они создали больше, чем предотвратили. Ну да. Нет, так, а только что недавно была вот прям пару дней назад другая цифра. Uh -huh. Больше они ничего не предотвращали, потому что эта цифра была после того, как сказали, якобы Казанский там uh -huh. собор хотели ну, в смысле в Питере собор иконы казанской Божьей Матери хотели взорвать, и тут вот оказывается 23, а там была какая-то другая 21 я не помню, погугли. Но у них же были наготове теракты, они отказались совершать, тем самым предотвратили. Ну да, да, да. 23 они Нет, не ну стали, Я так понимаю, что там и корные скептии в этих террористах, которые должны были сено поджечь, якобы есть что это... сегодня тут люди во Франции ржали по поводу этого сена, они причем знают это французы помимо нас, то есть они узнали, они просто ошалевшие были, говорят, вот это нифига себе, вот это, вот это там правосудие. Вот. И ну, на мой вопрос резонный, а как же вообще вот ваши политики могут ручкаться с этими пидорами? Они говорят, ну, дипломатия, что делаешь? Дипломатия. Да, и, значит, вот. В России возбуждены уголовные дела против секты Эла -Э Аят. Ну, то есть мусульмане, которых не смогли подтянуть под ИГИЛ которых не смогли подтянуть под террористов, потому что они абсолютно мирные. Ну, то есть, вообще, не просто абсолютно мирные, а у них, а, как бы, Это идеология, мирный, да? идеология, миролюбие. Ничего не сделаешь, понимаешь? То есть, вот, миролюбивые идеология, ну, что ты с ними сделаешь, да? Ну, а что? Вот они секты, давайте их хобот, теперь как сектанты, представляешь? Чё почему надо? почему миграемся? Да, да, что надо, что от них надо? Ну, у них официальная идеология, миролюбия. Что от них надо? Просто а не террористы, значит, секта. Вообще просто жесть. За это просто надо. Несовершеннолетних предлагают судить отдельно. То есть до 18 лет, чтобы были специальные уголовные суды. Представляете, это вообще, это жесть. То есть такие чрезвычайные суды у нас уже созданы для террористов. Теперь чрезвычайные суды для несовершеннолетних хотят создать. обалдеть. И вот завербованный норвежским шпионом оказался московским участковым. Представляешь? Я представляю, что там был. Бедного, бедного, наверное, этого участкового поили <смех> бесконечное количество ФСБшники, да, <смех> потом его. Ну, это чистая провокация. Я вот все, что вижу по этому делу, я вижу чистую провокацию. Но зачем норвежской спецслужбе вербовать московского участкового? Вот хоть одну причину мне назовите, какие такие. Тайны знает московский участковый. есть одна. Дело в том, что участковый может согласиться со всеми выводами следствия. И у них будет доказано и раскрытое а. Ну, вот э, с точки зрения шпионажа, норвежским спецслужбам легче посадить на ставку одного аналитика русскоязычного, который будет перелопачивать социальные сети и все. Не нужен. Какой участковый нахрен. Представляешь, какая разница в информации будет. Погромче нельзя ли? Так, ну, можно как-то сделать погромче, наверное, надо, да? Бывшему депутату Госдумы Денису Вороненкову следствие предъявило обвинение в окончательной редакции. Слушай, а, а действительно, как погромче-то сделать, что-то я не вижу. Тут... Не вижу. Ну Или, или слышно все-таки. Я боюсь сейчас что-то трогать, потому что у нас столько уже сегодня был проблем из-за всего. Мы вообще чудом включились. Чудом. Да. И Денису Вороненкову, покойному, предъявили обвинение в окончательной редакции. То есть слетали к нему в рай там или я не знаю куда. И говорят, вот те Денис обвинений. Ну, точно так же по Магнитскому. Да, не, ну это хорошо, Невзоров сказал, когда сообщили, что Мальцеву заочно предъявили обвинение, потом Мальцеву заочно арестовали. Он сказал, заочно обвинили, заочно арестовали, заочно осудили, заочно расстреляли. Ну вот здесь приблизительно то же самое. Очень неожиданная новость в чате. Не знаю, насколько она правдива. правдива но, но Александр Миллер пишет. Вячеслав Болтахов на свободе. Ну, ожидаемо, конечно. Прошло столько времени. Это ожидаемо. Это способ запугивания. Мы же понимаем. Болтахов абсолютно нормальный человек. И я так понимаю, что врачи зассали. Пока зассали. Понимаете? То есть пройдет... Один такой вариант, второй, третий. Общественность никак не отреагирует. И кто-то из врачей сломается. Напишет. Вяло текущая шизофрения. Что мы уже читали про диссидентов в советский период. Но нет никаких признаков психического заболевания. А ГБУХа требует. Говорит, напиши. О чем может психиатр написать? Ничего не может написать. Потому что симптомы психического заболевания. Они очень ясные, Представляете? То есть с точки зрения... Установление диагноза психиатрии. Ну, наверное, это наиболее точная сейчас наука. Если какой-нибудь аппарат УЗИ дает 37% истинности, да? там какой-то МРТ тоже ну, чуть чуть, может быть, побольше то, то психиатры там да, почти сто процентов, там вообще без ошибок, раз и все. И поэтому психиатр же понимает, что он не один на свете психиатр, что следуй, следующий тоже будет видеть, что это кошмар. И что он пишет? Он пишет, вялотекущий шизофрении Для чего он это делает? чтобы тому своему коллеге подсказать. Ну меня заставили, что если ты принимаешь такой диагноз, принимай, не принимаешь, все равно. там. Он пишет, все бессимптоматично проходит вообще, все, нет никаких симптомов. Но вот сказали, что нужно написать. Написал, потому что надо же лечить. Вот Вадим Салимов тут написал в чате еще один пример совершенно бесчеловечного отношения вообще к людям, со стороны таких же людей. Пишет, что молодая мама пришла в суд защиту, чтобы по закону получить пособие на ребенка 250 рублей. У нее двое детей и ей отказали. Это прямое нарушение закона. Ну в общем. Тогда... Ну, ей сказали, что, наверное, Путин же тебе 10 тысяч обещал. Зачем ты за 250 пришла? Он же тебе 10 тысяч обещал. Ну вот и жди. Ужас что творится. Гудума приняла закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм. О, видишь, ничего они не могут сделать с этим телефонным терроризмом. Люди звонят. То есть, а, звонят, и трезвые, отчаявшиеся люди звонят. И как бы по, им, в эту, э, так сказать, вот пишут из мест концентрации террористов в Сирии, также Турции, Украины, США и Канады им звонят. На самом деле, все эту херня. Звонят в основном люди из России, мы же это понимаем, и очень много просто отчаявшихся людей, которые хотят таким образом отыграться. Да. И вот э, неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании приемной Госдумы. То есть Госдума принимала решение по телефонному терроризму, Госдуму позвонили с террористической вот этой вброской такой. Но это ожидаемо. Гражданину Киргизии да. дали срок за призывы к теракту в Москве. Ни хереть не встать. 12 лет колонии строгого режима за призывы в интернете к совершению теракта. Это 12 лет за убийство они не дают. здесь кого мог этот Киргиз призывать? Интернет он мог призвать. Ну вот, что в объективной реальности изменилось, даже предположим, что он что-то написал, а все это не выдумали. Хотя я убежден, что там абсолютно все не так, им надо кого-то захопить, подтянуть. Они изъяли компьютер, он да, и все, вот. что хочешь, за него напишут, да. И даже, предположим, он, он это написал. Даже, предположим, он желал наступления этих последствий, хотя это... Как это доказать? Это вообще не доказываю. Но судья говорит, да, я желал. И даже какие-то свидетельства объективные представляют, что это 12 лет стоит. Т террористы реальные у них меньше получают. Но ну, некоторые, он, герой России, получают у них террористы. Нормально. Потом желать это же не жениться. Это... Да, да. Непонятно, конечно. Устроивший взрыв в многоэтажке в Ставрополе мужчина ликвидирован. Тоже какая-то странная история 20 декабря. Якобы кто-то э, взорвал взрывное устройство, э, да, и потом, значит, его вот ликвидировали. Кого там ликвидировали, фиг ее знает. То есть всегда кого-то они ликвидируют. Ну, хоть раз бы вот они задержали реального террориста, который что-то взорвал. Обратите внимание, если что-то взорвано, то дальше идет ликвидация. Он откажется, если да. не Или другой вариант. Кого-то цапнули и говорят, он готовил теракт. Не, я, конечно, не хочу им, так сказать, подсказывать, что вы там ликвидируете тех, кто готовил теракт. Понимаешь, да? да. еще... Ну, просто, ну, понятно, канва. То есть, если что-то взрывается, значит, на кого-то надо свалить. На живого человека ты никак не свалишь. Раз, все, есть покойник. А если готовил теракт, то он обязательно нужен живой, потому что кроме него никто этого не скажет. Его достаточно попытать, и все, и он там в конце концов, после пыток признает вину, потому что других доказательств нет. Подчас нет, какой подчас? Почти всегда нет даже взрывного устройства. То есть показывают какую-то херню, ЛНТВ, что... А на самом деле у человека нашли дома сахар, который он хотел переработать и сделать из него взрывчатку. Или еще что-то там похожее на это. Да? То есть ингредиенты, прекурсоры наши. Этих прекурсоров ты еще хочешь с хлебной мяки, что можно сделать. Вот по поводу Болтахова есть пояснение, что он на свободе по оправдательному решению суда из психиатрической больницы о принудительном обследовании Болтахова аннулирован апелляционным судом Волгоградской области. Ну, слава Богу. Жаль, что мы не получили эту информацию вовремя. Завтра переговорим, потому что я думаю, что свяжемся и отговорим все эти Вопросы. Жители Дагестана осудили за подсобничество боевикам. И расписывают. И там и боеприпасы, и наркотики, и что там только не было. А что же тогда за пособничество? А эти статьи-то где? Ну если у него были наркотики, боеприпасы, то почему статей-то нет? За это Почему уголов... Почему его за пособничество осудили, а не за наркотики и боеприпасы? Значит, они только вот в этой статье, эти наркотики с боеприпасами, а в уголовном деле а их не было ни Представляешь, вот как эти ребята в виртуальном мире, мире хорошо себя чувствуют, путинские ушлепки. Органы опеки изъяли у матери семь детей из-за прически одного из них. Ну, плохая прическа взяли, изъяли. Представляешь, какая, какая прелесть. То есть, вот на... семь детей. Вопрос, зачем эти семь детей? Они все равно в детдомах морят голодом. Зачем они так активно изымают детей из семей? Зачем им эти дети нужны? Куда они их отправляют? Что они с ними делают? С этими детьми? Вот вопрос. Ну, а у них в интернате жуткая жизнь. В общем, как в концлагере. Все же прекрасно знают. Зачем им изымать? Ну, она худо-бедно, семерых детей как-то тащит, что-то делают, да? То есть она там не алкоголичка, ничего там. Зачем? Это же надуманный повод. Зачем по надуманному поводу изымать семерых детей? Очень часто приходит информация о том, что большинство, очень многие бойцы Росгвардии являются выходцами из детдомов. Я думаю, что здесь другой какой-то ответ, более страшный, чем про бойцов Росгвардии. Хер их знает, они что хочешь, могут сделать эти суки. Владимир Путин хочет обуздать неудержимые тарифы с ЖКХ. Да. Постоянно что-то хочет. Обуздать ЖКХ, там, блядь, рост цен на бензин, чтобы не был такой. Там всегда он что-то хочет, этот Путин. Вопрос такой, почему не делаешь, Вова? Ну, что ты хочешь-то? Хочет он, конечно, в дыню. Причем так хочется ему ебнуть в эту дыню его погану, чтобы она оторвалась у него, как его шейки от этой, блядь, куриной скот. Путину представили большую российскую энциклопедию. Да. Теперь ему вот в электронном виде, а он умеет пользоваться компьютером, в электронном виде показали большую. Энциклопедию российскую 35 томов, он такой обрадованный, он, он, он, будет читать. Он ему наверняка ее распечатают Он же в компьютере не может, как этот, Песков сказал, что дальше-то ему делают из-за телеграмма, там, из соцсетей, распечатывают в бумажном виде, он читает. А телеграмма она в электронном виде. он тоже скажет, что вы мне показываете? Вы меня распечатаете. И ему 35 томов форматом А4. Читать не будет. Его заказать, там Песков читает слов. Вот. вот тут еще новость пришла у нас из Чувашской области. В Чебоксарах на льду поскользнулась женщина с ребенком. Младенец погиб. Я бывал в Чебоксарах, я знаю, что там вообще не чистят улицы зимой совершенно. То есть люди ходят по узким тропкам, вытоптанным между сугробами по метру высотой. Путин продлил заморозку накопительной части пенсии. Ну, это ожидаемо до 2020 года. То есть да, даже, видите, не дождался момента, когда ему нарисуют выборы. Говорит, а что все 83%? Ну что, все переживать? Госдуме решили снять с россиян груз долгов. Ну, то есть те люди, у которых а, есть какие-то очень большие долги, и, и эти небольшие, а долгое время эти долги, которые mm -hmm. могут, в общем-то, заявлять о своем банкротстве, вот хотят, решили снять, то есть предлагают массовое списание безнадежных долгов с Россией. Ну, видишь, это о чем говорит? О том, что в Госдуме слушают Мальцева. Но обратите внимание, все последние новости из Кремля, из Госдумы, это все, что выписано из нашей программы. Из программы 5-11. Списание долгов. Только мы списываем долги всем. А Они только безнадежные, но все равно звучит так красиво до да, списания долгов. То есть обратите внимание, вот все, последние дни мы смотрим, и вот они как под копирку все это рисовали, Ну, как, как вот э, Августин, да, нет, не Августин, то а есть этот фанат Квинский называл э, дьявола обезьяной Бога. Что тут вроде повторяет создатель, ну, делает так все это вот коряво, как обезьяна, когда имитирует человека, так и вот эти обезьяна революции пытаются они взять наши вещи и вот с этими ужинками и прыжками, поганами своими пытаются их показать народу. Видите, а мы тоже. Мы такие же, как Мальцев, мы такие же, как артподготовщики, мы такие же, как революционеры, не такие. Вы пидорасы конченые. А, вот тут про них анекдот интересный в чате, если можно, прочитаю. Полина Галаева. Откройте полиция. Мы вас не вызывали, мы вызывали проститутов. Нас вызвали ваши соседи. Ну, пусть они вас и едут. Путин призвал отказаться от строительства муравейников. То есть, иными словами... Всем дворцы, да? Эх и артист. Помнишь, ну, мы же понимаем, что мол, Брукс уже давным-давно сказал про таких, как Путин. Помнишь, всемирная история. Что будем строить? Дворцы для богатых или хижины для нищих? К черту нищих! Так вот и Путин говорит. Да к черту нищих. Какие муравейники. Все, будем Нормальные строить для богатых. новый креативный вид протестной деятельности предлагает Федя 3037. Собираем митинг в поддержку Путина и говорим, что будем тут, пока он не станет президентом. Замочит точно так же, если напишем долой Путина. А? Хорошо. Да. Поддержку Путина. Не уйдем, отсюда, пока он президентом не станет. Путин встретился с главой Тарстана То есть Сейчас он вот будет проводить такие встречи со всеми руководителями республик. С ними там, ну, ну что там у вас там, что слышно? Потому что очень боятся они национальных республик. Боятся, что всплеск, вот тот, который может случиться 18 числа, произойдет именно там. То есть где-то в национальных республиках прорвется. И тогда, ну, последствия они понимают для них... Фатальные будут. Ну, как пожар, он может начаться в любом месте, а сгорит потом все. Ну да. Правительство По... выделило еще 55 миллиардов рублей на кредиты регионам. Да, представляешь, на кредиты. То есть не региону выделил 55 миллиардов рублей, а на, ре... а на кредиты. Вот пред... Представьте себе, я даже не знаю, какую страну взять. Мы берем все время США, но это, конечно, некорректно. Ну, предположим, штат Калифорния, у которого бюджет больше, чем российский, а ВВП тоже. Ну, такой же, сопоставим ВВП, а бюджет больше. И вот, говорит, там для выполнения отдельных государственных полномочий необходимы средства. Дайте нам кредит. Ну, представляете, что там было в Америке, если кто-то сказал, что для выполнения Отдельных государственных полномочий нужен кредит штату. Да, и ручного, который... Да, да. Ну, я не знаю, там, наверное, всех просто сразу бы отправили в места не столь отдаленные. Там же в Калифорнии, как он там, Син-Синк, тюрьма, да, которая не работает с 60 года. Ну, ее бы завели, она бы стала работать. Может быть, посчитали бы их и делать между да. Ипотеку собрались сделать доступной для половины российских семей. Мальцев, вы не против того, что я приду в любом случае поставлю фамилию Навальный и галочку напротив. Нужно, э, во-первых, согласованные действия. Если э, как бы, Алексей э, выберет такой вариант, не против никто. Да, во-первых, нужно, чтобы это были общие согласованные действия. Большинство оппозиционеров нормальных. Конечно, мы не против. Мы не против того, что если кто-то будет там, уничтожать эти бюллетени, кто носить, да, кто-то там что-то напишет. Но с другой стороны, это должно быть согласованное действие, потому что если мы выберем э, вариант жесткого бойкота, то тогда нужно будет поставить людей, которые зафиксируют конкретно, сколько пришло людей, не сколько там нарисовали, а просто запишут на видео, что вот на этот участок столько пришло, на этот столько. И я думаю, этот вариант будет очень хороший, что там минимальное количество людей проголосовало, а написали вот, вот столько-то. И это очень легко доказывать, разместив в интернете. То есть за целый день повесили, да, и все. Да, да. Напротив э, каждого избирательного ну, участка... Ну, я не могу сказать все, чего угодно. Ипотеку собрали сделать доступно для половины российских семей. Не надо сравнивать нас с США. Америка тысячу раз лучше и сильнее России. Как то не надо сравнивать. А с кем же нас сравнивать? С КНДР тогда? Но ну, можно, конечно, попробовать с КНДР. Но ну, я думаю, что лучше, если будут это делать единороссы, там, молодые гвардейцы. Вот видите в КНДР, как херово. А у нас вон как хорошо. Видите? Вот что. Давали сам все мальчики, и ему не нужны согласования от оппозиционеров. Как это? Согласованные действия любому нужны. Самому по себе мальчику, не самому по себе. И я думаю, что это, это нормально. Ужасную информацию Галина Твердова нам пишет по поводу вот детей, про которых отбирают, забирают из семьи. Сосработники получают за детей изъяток из семьи деньги. Чем больше детей отнимут, тем больше получат. А чем лучше продают детей за границу лет пять назад за одного ребенка, они получали 50-70 тысяч долларов. Да, я знаю, что раньше продавали. это вот так. А вот пишет Синь -син в Нью-Йорке. Да, может быть, я не помню, на острове там, как называется в этом в Калифорнии тюрьма -то. в Сан-Франциско она, да, тюрьма -то. там, как она называется фильм ты еще раз. да, да, наверное точно точно, точно, точно, Алькатрас ну, видишь, я всегда путаю как-то это Но на острове Шу... Шу Шу шушенко не, не Шаушенко а он не на острове как раз Алькатрас там так, и ипотеку собрали сделать доступной для половины российских семей. Но если вас, для вас ипотека недоступна, значит вы в, другую, в другой половине. Да? В минстрой намерен обеспечить доступность ипотечного кредитования. Ключевая задача, стратегии сделать ипотеку доступной для 50% семей, сказал министр. Видишь, как здорово. Для 50%. То есть Экология, очистные сооружения на 98% работают, ипотека на 50% там и, так далее, и так далее. И когда ты говоришь, а что, говном-то я надышался, о а чем мне в ипотеку денег не дают? Ты, ты все время в другой половине оказываешь. Да, да? Да. Все время в другой половине, как-то ты не это не то. Мединский предложил ограничивать число показов каждого фильма в кинотеатрах. Ну, видишь, что же так? Чтобы ограничить. Молодец. Очень-очень хорошо. Вот. Как, раз, как раз про звездные войны дойдет. Да, чтобы... Все было ограничено. А то какие-то бюджеты получаются у фильмов. То есть, эти, так сказать, прибыли страшные. А тут все раз ограничили. И каким образом они будут это ограничивать, я не понимаю. Нет, я понимаю, что вот такое количество показов столько-то стоит. А если вдруг больше, то надо дополнительную денежку. Поклонская заявила, что остаюсь прокурором даже в Думе. Вячеслав, простите, про Рыжов, Сергей, что слышно. сегодня Мы говорили уже сначала, слышно то, что будет значит, все в закрытом режиме это потребовало обвинения. То есть как будто он физик-ядерщик. То есть суды будут все закрыты. Над Рыжовым как будто он шпион, или там, который допущен до каких-то секретов. Не человек, который организовывал, даже не организовал, а участвовал в прогулках свободных людей в Саратове. Ну, был одним из организаторов нескольких митингов. Все, вот вся его вина. Рыжов больше он ни в чем не виноват. А еще пытался на выборах зарегистрироваться от Парнаса. И после суда он, он оставлен в СИЗО до 2 апреля. Да, вот такие дела. И вся информация по задержанным в начале ноября можно найти на телеграм-канале под названием «Узники 5 ноября». Подписывайтесь. Поклонская заявила, что остается прокурором даже в думе. Да никогда она не была прокурором. Как, какой я продолжаю оставаться офицером. Причем прокурор-офицер. Че у нее в башке у этой дуры? А? Блин, жуть какая-то. Страшно. И вот ее везде, вот, что бы она ни сказала, хоть херню она скажет. вот с этим говном ее везде на первые полосы какая-то поклонка. Ее, ее надо вот понять. так раз в дурдом отправлять. И самый первый. Вот. И я почему и требую, чтобы с... каждый, кто идет на службу при народовластии, да, обязательно запасался справками психиатра, нарколога и так далее. Проходил постоянно наркологический экспертизм. Потому что, чтобы таких дураков-то не было. Офицеры, Особенно... Он, помнишь, как он бросил жену с ребенком? Я не ребенок, я офицер. Бросил жену с офицером. Тот самый Минхалден. Да, тот самый Минхауз, Особого празднования Новых года в Госдуме не планируется, заявил Володин. Ну, естественно, а что же он расскажет, что там будет? Там, конечно, будет рок ролл полный, нормальный. Там как-то, может быть, они в самой Госдуме не будут отмечать где-то. Ну, куда-то уедут, и все это за наши с вами денежки будут, будут нормальные, подарки нормальные там получат, и все, что хочешь. Сейчас это очень здорово приветствуется. Кабмин перенес сроки сдачи стадионов чемпионата мира по футболу 2018 в семи российских городах. Да, это в Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Растой, на Дону, Саранске, Екатеринбурге, Калининграде. А где-то еще будут какие-то стадионы. А интересно, перенес сроки на девятнадцатый год. Что ли? Я не понимаю. Скажет, ну к восемнадцатому не успели. Давайте на девятнадцатый перенесем. IBC не восстановил ПКР и объявит об участии россия, россиян в Паралимпиаде в январе. Да, Международный Паралимпийский комитет, в общем продлил отстранение Паралимпийского комитета России. И вот это, конечно, ужасно, вот если спортсменов, олимпийцев, ну не так жалко, да, то вот паралимпийцев они готовятся к этому, это единственное, может быть, событие в жизни у них. Больше нет ничего, они э, и так, в общем-то, лишены многого, потому что в России инвалиды вообще всего лишены. То есть, если где-то за рубежом, инвалид более-менее приличная жизни, среда здесь соответствующая. И э, сейчас, в общем медицинская наука продвигается очень здорово, и то есть, многие там... Кто без рук обларили там электронные руки, он уже в штатах показывает там что хочет стакан бумажный с водой берет, то есть самое главное раньше был mm -hmm. чтобы там не раздавил, да? то есть робот берет лампочку и раздавливает, и вначале научились что, чтобы робот брал лампочку, да? а теперь научились что человек, которому руки прицепили и команда приходит из мозга причем так же как вот он действовал нормальной рукой чтобы он не раздавил стакан чтобы он мог останавливать соизмерять силу там в голове представляешь то есть дошли до верха и вот ну не до верха я в сравнении с протезированием в россии ну что, резиновую руку там или какую-то пластмассу как я помню после войны Люди, которые коллегами остались, все ходили там в перчатках. Протест, на нем перчатка. Помнишь же, все, да. Огромное количество было без руки, без ноги. А и и все вот на этом же уровне в России это ужасно, совершенно. Ну, жалко паралимпийцев, Что я могу сказать? Из каких пидоров они пострадали? В России в мире вырос просто на надувные танки и ракеты. Естественно, будут рассказывать, сколько они тратят на оборону. Да, да, а да. как же? Они говорят, в мире вырос. Ну, не знаю насчет в мире. А тут они будут эти танки строить, самолетов снимать. Ну, да, да, и рассказывать, да. что видите, вон там шпионы, да, шпионы сфотографировали. Сейчас вот какой может быть шпионаж? Вот за что могут кого-то привлечь? Да? Ну, за за, да? Вот как раз за то, что он скажет, танки не настоящие, они надувные. То есть вся вот эта вот надувная армия, блядь, вся эта надувная экономика, вся эта надувная политика Путина, она не выдерживает только одного – правды. Даже не критики, просто правду сказал и все. И сдулись, блядь, они с своими танками. А, а, а деньги нормальные, как на нормальные танки ушли. Еще раз напоминаю, что наши соратники, э, как можно сказать... Не в изгнании, конечно, но э, которые смогли избежать э, сказать, преследования. Сейчас организовали новый проект, называется «Радио народовластие». И призывают всех неравнодушных и желающих в этом поучаствовать, написать на почту «Радио народовластие», которая вывешена в описании под видео. И все, кто имеет желание, можете поучаствовать в этом проекте деньгами, своим энтузиазмом, своим умением. Пишите э, и в чате... Не, ну, участвовать может непосредственно, еще и самим включаться в процесс, работать, помогать. Быть журналистами, дикторами. Да. И вообще мы вот просим, что сейчас мы создаем канал круглосуточный, мы просим, что все люди, которые могут быть нашими корреспондентами, вернее, не правый, это народный канал, поэтому корреспондентами народного канала, это вариант народовластия, которые могут значит быть дикторами, корреспондентами, репортерами, кем угодно, чтобы откликнулись, и мы тогда сможем все это сделать. Потому что мы хотим именно а, это делать как народное творчество. И а, этот открытый канал делать как народную дипломатию, чтобы проводить эфиры такие вот, как они любят проводить а, эти шоу. Нет, шоу эти, как они ток-шоу. И там мы там слушаем, там Вашингтон собрали. Здесь там публику такую свою. Ну, сейчас Вашингтон уж не проводит. Там да. какую-то тоже свою. Мы нет. -мосты да, тель, ну, телемосты Да, телемосты и ток-шоу там и так далее. Мы хотим что делать? Мы хотим, чтобы в этом канале, в народном канале люди могли собираться где-то в кафешках. Там, я не знаю, кафешка в Москве, кафешка в Питере, кафешка в Фитере и в Париже, да, или там в Гамбурге в каком-то. И наши люди, ну, русскоязычные, начнем с этого, могли собираться, общаться, обмениваться мнением. Конечно, будет какая-то тема, какие-то будут обсуждаться новости скорее. То есть, чтобы было понимание, как к новостям относятся там где-нибудь в США, да, наши люди. И как они относятся там где-нибудь, я не знаю, в Нижнем Новгороде, например. То есть вот такая мысль и хотели бы мы это запустить, потому что народная дипломатия это самая интересная вещь. Песков. На сегодняшний день с точки зрения информационного мира Песков рассказал, кто может урегулировать ближневосточный конфликт. Да. Нет, он сказал, ни Россия, ни США, только сами Израиль и Палестина. Но важно не делать шагов, которые могут привести к нагнетанию и так далее. Прописные истины. То есть, дважды два – это четыре Четырежды два – это восемь. Да, и так далее. Надо, надо, надо, надо что-то ему говорить. А вот США назвали причину блокировки в Сарбезе ООН резолюции по Иерусалиму. И здесь а, тоже очень интересно, а, значит, а, так, так, так, сейчас я найду это. Вот. Мы воспользовались своим правом вето потому что считаем, что эта резолюция принесла бы больше вреда, чем пользы. И это вот чисто дипломатический вариант, если кто-то а, изучал историю дипломатии то наверняка встречал это выражение. Но если я скажу, что пару десятков раз, я, наверное, ошибусь. Гораздо больше. То есть мы же зачем? Мы же за пользу. Понимаете? То есть, иными словами, ну, дипломаты США, они же не могут сказать, вот в данном конкретном случае мы жестко договорились с Израилем, поддерживаем Израиль и как бы пойдем в этой поддержке своей до конца. И нам пофигу, что вы там между собой, потому что есть Израиль, есть все остальные. В данном случае он нам вот по конкретно этому вопросу важнее, милее, там я не знаю, надежнее, нужнее, там, Ну что угодно, можно любое слово сказать. Но они, конечно, это не говорят. Они говорят, ну тут больше пользы, чем вот вреда. А это чисто дипломатический вариант. Минобороны опровергло сообщение об ударах авиации РФ в провинции Идлип. Окунь теперь будет ругать в Киеве Путин и хвалить Порошенко, зато прокормить. Ну, почему прокормить? Ну, мы и сами Окунь прокормим, без Порошенко. Я не знаю, насчет того, будет ли он там хвалить Порошенко. Путин точно, да, точно не будет. Путин хвалить. Ну, в своем выступлении на громадянском радио как раз он ответил на этот вопрос. Если вот человек из чата не знает, то у него спросили, будет ли он такой политикой заниматься, он точно сказал, что он не будет заниматься украинской политикой, а будет заниматься э, российской политикой. Поэтому про Порошенко вряд ли вы ничего не слышите. Меня спрашивают, гей я или нет. Конечно, нет. И вот, в своей жизни я как-то это доказывал многократно. Да. А потом есть мозг, чтобы увидеть. Да, да, это, это очень весело. Миноборона опровергла сообщение об ударах авиации РФ в провинции Идлиб. А вот э, у нас есть э, Министерство иностранных дел, которое врет вообще безумно совершенно. Ведомство Геббельса, наверное, врало не так сильно. Но есть структура, которая врет гораздо сильнее, страшнее. Это Министерство обороны. Такое ощущение, что они соревнуются, кто лучше соврет. Вот я, когда они говорят... Я даже не допускаю, что они сказали правду. То есть, если раньше я допускал, что они там, ну, а дочь, ну, ну не бомбили они этот да? Ну, может такое быть, да? Сейчас я даже не допускаю. Вот это... Если сказали, да, -то, то Значит, точно, 100% они разбомбили нафиг весь этот длиб, погубили кучу народу. Причем детей, в основном дети гибнут. Вот что самое страшное, что нас пугает безмерно. Потому что в какого бы Бога мы не верили. Да, может быть кто-то и вообще ни в какого не верит. Является атеистом. Но мы все понимаем, что за это придется отвечать. Придется отвечать. Представляете, этим занимается наш народ. но ну, в лице, может быть, не лучших своих представителей. Но какая разница. Можете себе представить, бомбят детей, кинут дети, а отвечать нам всем придется. Нас же не будут делить на тех, кто бомбил и отдавал приказы, и тех, кто не бомбил и не отдавал приказы. Как-то ну, так мир устроит, что обычно обобщают. И вот этого момента я очень сильно боюсь. Почему я... Не боюсь как бы, там, И, да, физически насилия над собой. Просто верующий человек, я, я в общем-то, понимаю, что это грех, который трудно искупить. Боевики восемь раз нарушили режим перемирия в Сирии. Да, ну, их же всех победили, блядь, представляешь? А они, ну, себе атакуют Дамаск. Причем так, что там все вот обосрались, да, такие-то виртуальные боевики. Ну, Путин же всех победил и сказал: если голову поднимут, мы их там прижмем. Подняли, атакуют. Не просто восемь раз нарушили перемирие. Атакуют Дамаск. Почему это происходит? Ну, как почему? Потому что Соединенные Штаты нам же сказали, а, значит взяли этот ИГИЛ под свое крыло и теперь вот Соединенные Штаты на наузкивают против хорошего башара Асада плохих ИГИЛовцев вот так это происходит родственница Асада получила статус бежен... беженки в Германии Да, это вдова двоюродного брата я так понимаю все для себя поняла и стартанула да и ушла оттуда. Ну, там, там и с сыном проблемы. Там очень долго надо все это разбирать. Я так понимаю, что там даже в родственниках нет согласия. Ну, как всегда бывает, когда идет уничтожение, массовое уничтожение людей. И казалось бы, вроде вот ваша раса, который там был автальмолодом во Франции, да, случайно стал вместо своего брата, который погиб, ему сказали, ну надо родственников там своих защитить. И вроде он герой, потому что он родственников-то защитил, да, там от каких плохих сунитов защитил хороших шиитов, да. И а, видишь, они что-то не сильно жалуют. Не сильно. Ну потому что очень много крови, очень много зла. Не легче ли было просто собраться и сами? Представь, если бы раз в свое семейство, вся его Фамилии, так сказать, пультировались куда-нибудь. Я имею средства куда-нибудь в Европу. Ну их же было бы не миллион беженцев, как их из Сирии сейчас. Гораздо меньше было бы, правильно? То есть ну, гораздо. Хорошо, если их было 2000 человек. Ну и бы все, все вопросы решили. А сейчас убежал уже миллион. Полмиллиона перебили и ничего не решилось. Так, может малыми какими-то силами, там малой крови, но ну, если не могут жить там на одной земле. Ну, собрал бы он всех своих от офтальмолог, сказал, ну и нафиг, давайте свалим, будем жить в Европе хорошо. Длинную сигарет курить, все нормально. И, может быть, все бы успокоило. В Афганистане жертвами атаки талибов стали 11 человек. Ну, продолжаются там боевые действия и такие, как это. Сейчас можно называть. Война-то какая она? Гибридная. Гибридная, да. Ну, а гибридная какая-то. Прибежали, всех повзрывали, постреляли. Вот, вот и весь гибрид. В Египте уничтожили пять экстремистов, сообщили СМИ. Ну, тоже, видишь, продолжается там так сказать, борьба с терроризмом и... Тоже не очень она успешно ведется. Даже при том, что они там роботов, этих боевых дронов накупили, которых ловят в пустыне, догоняют, там шмаляют. И так же, по честных, если, ну, где там тот искусственный интеллект, который определит террорист этот или не террорист в этой пустыне. ну тогда совершено, было преступление чудовищное, убило, убито много людей. Что они сделали? Отпустили в пустыню дронов, дроны там, даже, пошинковали кучу народу. Кого пошинковали? Они говорят, что террористов. Ну правильно, если они там даже случайно пошенковали, ничего скажут? Они каких то случайных берберов на верблюдах там с винтовками убили? Конечно, они не скажут. Скажут, ну террористами они были, конечно. Потому что ну, государство принципиально действует везде одинаково, именно принципиально. Просто масштабы злодейства разные, То есть иногда это маленькие масштабы. То есть если можно проскакивать, то есть нельзя говорить, ну извините, там кого-то надо там, к ответственности и так далее. Иногда это громадные, особенно фашистские государства, чудовищные эти, масштабы злодеяния. Ну что государство будет обманывать и будет совершать преступление совершенно очевидно. Только я говорю масштабы разные. В Москве украли новогодние подарки для посольства Катаро. Ну, видите, как здорово. Я так понимаю, что еще и посла хлопнули, да. В том анекдоте. Вы, вчера, это, обливались эти. Это меня печка обливалась. Он в штаны наставил. Да, да, Вот, да. И тут у них национальный день рождения. Республики Катар, еще и Новый год, и все это у них уперли. Ну, можно было, конечно, съязвить по поводу Москвы, которая нам Бортников и, и главные там милиционеры заявляют, как абсолютно безопасной столицей, да, в которой которые преступление уже совершается в пять раз больше, чем в Нью-Йорке. Помните, нас всегда в советский период пугали преступностью в Нью-Йорке. Москва, это, это точно не Нью-Йорк. США объявили о планах ввести запрет на ракетные разработки Ирана. Ну, в общем-то, это ожидаемо. Причем, вы помните, это перед подписанием о ядерной программе договоров о международных, о ядерной программе Ирана. Ну, о прекращении факта. Вернее, о, так сказать, ухода в более мирное русло, ну, чтобы содержали радиоактивный материал там, на территории России, ну и так далее, и так далее, там много аспектов, вот тогда, если бы это не было подписано, тогда как раз шел разговор о запрете на ракетной разработки, ну, можно ли Ирану запретить разрабатывать, там, производить ракеты, конечно, нет, можно запретить всем остальным странам там какие-то компоненты продавать. Судить каких-то конкретных людей, как кто-то австралиец, который что-то там продал ракету. Ну и так далее. Но это тоже, в общем-то, неплохо, потому что первого за яйца возьмут в С этими всеми ракетными делами. Вот э, колючий кактус, тут пишет свой э, довод, э, который бы э, помог людям... Не ходить спокойно на выборы, вот он пишет, ведь мы все не писали заявление о вступлении в РФ, значит граждане СССР не должны голосовать за самозванца. Хороший момент, но ну, это уже как бы прошедшее время, то есть нет, сейчас, нет, сейчас это да. уже не, не так очевидно. Не так очевидно. Китай поддержал соглашение по иранскому атому, ну то есть вот, созванивались и, и говорили, что придерживаются тех договоров и так далее, и так далее. Но на самом деле, Иран же не, Китай не соглашение по иранскому атому, похер, это иранский атом, как собственно Иран, да? ну, может быть, как поставщик газа хотят только менее, больше устраивать. Ну, может быть, Иран устраивать как альтернативный вариант, потому что трубы-то две, чтобы можно было ну, играть на этом, да? Цены сбивать, ну и как бы держать за одно место. Ну, на самом деле это же вызов Соединенным Штатам. То есть Китай, который вроде договорился с Цзиньпин, с Трампом, нет, нет, но покусывает вот таким образом, то есть показывает свою самостоятельность. Я думаю, что это скорее всего ответ на заявление Трампа по стратегии национальной безопасности. То есть он упомянул Китай, как в том еврейском заявлении. Помнишь, когда Абрам, ты просил, там адвокат, ты просил упомянуть тебя в завещании. Привет тебя, Абрам. Вот да ну, так и здесь. Упомянул он зря, конечно, зря он упомянул Китай. Там обиделись и сейчас будут несколько вбросов делать. Я думаю, что это будет вброс по Корее, по вот этим островам, которые Китай насыпает. Сейчас что-нибудь еще придумают, чтобы Японии там немножко нехорошо было. да Ну и так далее. Вот с Ираном обязательно, обязательно с Ираном. И я думаю, может быть, даже и какой-то вброс... В сторону Путина будет сделан такой вот, как, как бы шаг навстречу, но не более чем дипломатическая уловка, такая, чтобы Трампа взнуждать, чтобы прибежали конгрессмены, сенаторы, начали его дергать там за фалды, кричать: Тятя, тятя, ты что натворил? Ты нафига Китай тронул. Понятно, что Китай очень серьезный торговый партнер. Китай это громада, это близкая к экономике США, очень близкая, фактически интегрированная внутрь этой экономики, конечно, так вот сказать, что они так вот себя плохо ведут, поэтому мы их там в стратегию национальной безопасности как врагов своих записываем. Ну, наверное, это не совсем правильно было сделать. Ну, что сделано, то сделано. Это же для чего-то сделано. Но ответ вот, сейчас будет. США сняли запрет на эксперименты со смертельными вирусами. А вот это очень серьезная вещь, причем они совершенно официально, у них же нельзя такие вещи секретить. Это, это у нас может секретить. А о чем идет речь? И речь не идет о том, что США, как отряд дата 731, японский, будет накапливать тонны смертельных вирусов, чтобы потом нас всех с вами полить, где я не знаю, где, там, в Китае, в России, в Иране, в Сирии. Нет, речь идет о том, что будут проводиться эксперименты, соответствующие исследования и вероятнее всего это будет проводиться для того, что, ну, потому что получена определенная информация. Я уже недаром сказал про стратегию национальной безопасности, Китай. И Россию. Я не знаю, какая информация получена из Китая, из России, связана с боевыми вирусами, с их боевым применением. Вот так далее, Поэтому Соединенные Штаты и из Северной Кореи, конечно, это тоже связано, безусловно. Потому что ну, ядерным оружием при том варианте, который существует сейчас, еще можно как-то досадить Соединенным Штатам при том варианте, который будет существовать лет через пять, уже никак не досадишь, потому что он просто туда не долетит, не доедет, не доплывет, не донырнет и не допрыгнет. Понимаешь? То есть, а вот эти варианты, ну, они всегда работают, очень работают хорошо. Люди из костей мяса, и все помирают совершенно одинаково от боевых э, вирусов, что американцы, что китайцы, что русские, что евреи, всех совершенно одинаково сносят. Поэтому... Конечно, они этим делом очень сильно сейчас озаботились и будут работать с тем, чтобы те варианты, варианты которые сказать, сейчас прорабатываются, они прорабатываются, и мы об этом знаем. В общем, даже Ким Ченым открыто об этом заявляет, что бактериологическое оружие, оно не запрещено и может сказать, совершенно спокойно использоваться. Да? Ну, в смысле... Оно ограничено, но не все страны писали договора по бактериологическому оружию. и с химическим оружием почти все ясно, да? и оно не так опасно, то с бактериологическим оружием не ясно ничего. И сейчас какой-то доктор зло, но имея потенциал финансовый, может создать лабораторию, которая черта там уродит, просто совершенно спокойно. Поэтому это, этот вброс и сделан специально. Минторг США внес в черный список две оборонные компании из России. Да, видите там какие-то титан баррикады, но я так понимаю, что это что-то очень старое. Федеральный научный производство титан баррикады. Ну, баррикадами точно путинская не назовут как, как Сечин. Мы там в Арктике прорыли, значит, новую скважину университетскую. А теперь, да кто, же, кто же в современном мире назовет университетскую скважину Сечи? Вот. Так и здесь, да, там Титан Баррикад. Вот опытное конструкторское бюро «Новаторы», вот этот Титан баррикада теперь в черном списке США, ну, я так понимаю, что в этом нет ничего хорошего. Сенат США поддержал законопроект о налоговой реформе Трампа. Ну, логично, в общем-то. Было бы удивительно, если бы не поддержал. И в Белом доме заявили о жесткой позиции Трампа в, относи... в отношении России. Но если заявили, значит, она недостаточно жесткая, понимаешь? Потому что когда заявлять? Ну, когда... Недостаточно не, не жмут. Когда жмут, уже ничего не заявляют. Да, Тогда так просто видно, да, да. Так, так видно. Вот. Евросоюз запустил санкционный процесс против Польши. Аврора богиня Завития. что Это очень хорошо. Аврора это еще самолет, который летает с гиперзвуковой скоростью. Мифический, такой, который на всех там фотках в виде такого треугольника, да, Аврора. Корабль, который шарахнул, <реш> <реш> да. езда запустил против Польши. Но ну, это связано с а, тем, что законопроект правящей партии Польши внесла, который предусматривает возможность отставки работающих сейчас судей. И поэтому, значит, это плохо, и будут какие-то санкции возможны. Я не думаю, что отставка судей плоха сама по себе. Ротация ⁇ это всегда хорошо. Тем более они уже все засудили Вот. И Мид РФ разочарован решение Молдавии отозвать посла из России. Вот. Посла Молдавии отозвали для консультации. Столько крик, представляете, в России это главная новость. Посла Молдавии-то отозвали. Надо, ⁇-⁇ как, как бы войны с Молдавией не было. Там. Ну, это очень смешно. Вообще, вот путинская политика, она какая-то такая исковерканная, похожа на какое-то чудовище. Я вот помню, такой поставили памятник в, во дворе правительства в Саратской области. А я, как, у кого-то его купил и поставил, который называлось «Сердце губернии». И вот это, это вот вы погуглите фотографию, я просто сейчас не имею. Это вот такое нечто и в середине дырка. И Назвали весь народ назвал это инфаркт в Губернии, это дырка в середине. Да, так вот и это тоже, понимаешь, то есть вот вся путинская политика, она вот на это сердце Губернии похожа, вот нечто вот такое и в середине дырка. Владимир Конан в чате пишет, что, э, ваше мнение о канале Евгения Ройзмана, а я не смотрел, надо посмотреть, давайте посмотрим канал Евгения Ройзмана. Я не думаю, что это плохой канал, я думаю, что это будет хороший канал. Вот э, Владимир Конон свой вопрос в чате уже несколько раз задает и спрашивает, давайте все вместе приставать к Вячеславу с вопросом о том, чтобы унести с участка голосования свои э, бюллетени. Я один никак не закричусь, до него пишет." Нет, мы говорим, нужно принять общее решение. Может быть, все приходим и забираем все бюллетени, это один вариант. А может быть, никто не приходим и ничего не забираем, потому что показать, что там не было людей. Даже вы придете, заберете бюллетени, но а у них, но отвезти, у них эти придет. бюллетени напечатаны, вы даже не это представляете, нас сколько. Да. Я помню, когда на выборах печатались бюллетени, там что-то. Миллион с чем-то бюллетеней для, спорта, для Саратской, для Саратской там не миллион восемьсот, а там два миллиона избирателей, миллион восемьсот и запас был напечатан девятьсот тысяч. Ну, то есть, вообще, а половина проголосовала людей. Как, как это делать? Для чего печатаются такие объемы бюллетеней левые совершенно? Они потом допечатаются каким образом, ну, то есть проголосовали председатели комиссии всегда очень сильно боятся того, что потом пересчитают, ну, мы пересчитывали неоднократно, они отправляют протоколы есть, они бюллетени отправляют в подвал, открывают горячую воду и заполняют все горячие. они там все плавают сварятся все эти бюллетени ну вот и все, и никаких бюллетеней нет, но есть другой вариант потому что ну, ты же не будешь каждый раз Отправлять туда умные председатели берут просто такой же объем бюллетени. Абсолютно такой же. Все там прописывают, что надо. Но это долго, это много работы. И прям все. Мешки, у них уже все подготовлено. Всегда, да. Эти они туда отнесли, да. те оттуда вынесли. Все. Митрофро разочарован решение Молдавии отозвать посла из России. Да, мы сказали об этом. Посол РФ э, в Китайской Народной Республике заявил, Москва и Пекин завершают подготовку нового соглашения о безвизовом туризме. Да, американских туристов в Новом да, уже мы да. на Дальнем Востоке туристы занимаются тем, что без единого документа пилят лес, вывозят там все уже оголили, добывают золото без единого документа. И многие другие вещи. Все это вообще без единого документа. Только вот. Я турист. Все. Отвинут. Да. Глава британского МИД не верит в перезагрузку отношений с РФ, но выступает за диалог. Пишут, Если не ходить, нарисуют. Да вы поймите. Нарисовать можно. Это они будет. и так нарисуют. А если снимать все эти избирательные участки, то мы будем знать каждого человека, кто туда пришел. И тем более, что всех пересчитают. Вот представьте. На выборах Госдуму в Энгельсе на некоторых участках проголосовал по 3% избирателей. Написали по 70% с лишним. Ну, что же, если мы видим, что туда пришло 3%, как они? Ну, нарисовать можно все, что угодно, но кто в это поверит? Главное, мы-то понимаем, что Путин абсолютно нелегитимный. Главное доказать это западным товарищам, которые почему-то считают, что основная масса в России все равно голосует за Путина. Вот им надо доказать, что ни хрена за нее никто не голосует. Ребят, вы хотите в это верить, но это не так. Мальцев, ты веруешь в Бога? А что это доказуемо, как в Советском Союзе? Да, цепочка с крестом, с православным. что? И... Российские военные наблюдатели вернулись из Донбасса. Да, тут, кстати, в Европе же православных ортодоксами называют. Странно слушать, что ортодокс. Ортодокс очень странно. Да, и как мне сказано было здесь недавно, людьми, в сведущим, которые не любят Вову, мне сказано было, не ходи в храмы Русской Православной Церкви, потому что здесь они все КГБшные. Везде все попы, КГБшные, врачи да, агентура, да. А я говорю, а куда же ходить? Только в Русской Православной Церкви за рубежом храма. Да вот, ну, а, там вроде как нет, я, это зарубежный русский а. право, это совсем другая вообще церковь. Да. Это те, кто, та, которую сделали белогвардейцы, а не та, которую а, сделал Сталин. Это -то тоже да, да, это да. Нет, и... эти, эти именно говорят, что храмы Русской Православной Церкви за, рубеж, за, ну, вот, за рубежом нельзя посещать, а, а, в общем я заговорился. Есть русская православная церковь русская православная церковь за рубежом. Ну, так же, как украинская православная церковь. Вот э, лучше не посещать русской православной церковь храмы, которые находятся за рубежом, а посещать те, которые да. Да, ну, да, называются. Да, да, называются. Генеральная собрание ООН приняла резолюцию Киева по ситуации с правами человека в Крыму. Нациф, не надо пугать несогласных, вы еще не молитесь, аккурат, я не пугаю, я как-то предостерегаю, предостерегаю, ну вот Ходорковский предостерег эту, как ее, Панфилову, мог он предостеречь, мог, вот и, что ты говоришь, главная Ассамблея ООН, приняла резолюция Киева по ситуации с правами человека в Крыму. Ну да. Вот видите. Названа Россия оккупирующей державой. В этой резолюции. И это для меня, как для русского человека, звучит страшно. Но как для противника Путина я понимаю, что речь идет не о всей России, а об государстве Эрефия. И в общем-то для меня это как елей. Поэтому это удар по яйцам для ООО. Очевидно. Очень хорошо. Сагашвили в открытом письме Порошенко призвал его добровольно уйти в отставку. Ну, это, это вообще было бы самое логичное разрешение нынешней проблемы. Потому что Порошенко, если верить в там, сколько? 5 процентов, да, или там, 6 процентов ну, она вряд ли сможет что-то повысить. То есть тут два варианта. Либо Порошенко придется рисовать, как Вове, и тогда все. Кирдык. Вы же понимаете, то есть все завоевания будут уничтожены. Естественно, народ Украины не промолчит, там люди с оружием в руках. То есть будет революция. И такая жесткая достаточно. Если, значит, есть другой вариант. Более как сказать, мягкий. То есть можно было даже не уходить в отставку, а заявить о том, что не пойдет По второй срок. Да, да скажут. И, и обязуется э, провести наиболее честные, прозрачные там и так далее выборы. И все его поцелуют. Ну, и в руки, и в лоб, и везде. И, и скажут, ну что, ну, бывает. Не, не, не всегда кто-то становится там Супергероем, будешь просто герой. Поэтому для Порошенко это самый лучший вариант не уходить да. в отставку, а заявить о том, что он гарантирует выборы и, и все. Будет да, и не будет в них участвовать. Савченко заявила, что не верит в справедливые выборы на Украине. Ну, вот это то, о чем я говорил. То есть, для того, чтобы она поверила, Порошенко просто нужно заявить, что он никуда не уйдет, но гарантирует провести максимально честные выборы и, в общем-то, быть до последнего дня гарантом этого, передать власть из рук в руки тому, кого изберет народ. Все, больше ничего не нужно. И я думаю, что его будут очень чтить, и, и многие скажут, ну, молодец, какой ух у нас, вон какой. Популярность Макрона во Франции резко выросла. Ну, логично, в общем-то, он молодой, он энергичный, он нравится всем, да, он посещает заморские территории, его рисуют в Шарли Будо в журнале, в общем, ну, все, и он ко всему относится нормально, все, хорошо реагирует, и даже на митинги протеста против него реагирует с юмором. Ну, не Путин, явно. В Каталонии оценили шансы социалистов на внеочередных выборах. Вот, Вячеслав, он так не скажет, что он жадный. Так это не относится к жадности или щедрости. Это, это к разуму. разуму относится. Он же разумный человек. Нет, нет. Да, абсолютно бесперспективно а действует зачем? когда можно? Не, Я понимаю, что он может ее не видеть, глаза зашорены. Когда можно выбрать достаточно перспективный путь. И в дальнейшем продолжить политическую карьеру. Причем в очень серьезных, так сказать, чинах. Очень хорошее перефразирование знаменитой песни из песни из кинофильмов. Полина Галаева пишет. Жаль русских, вроде не бездельники могли бы жить. Им бы ФСБшников взять и отменить. Да, и Путина главного ФСБшникова. И вот пишет, машинист потерпевший, крушение, машинист, потерпевший крушение поезда в США, мог отвлечься. То есть там он ехал 129 километров по эстакаде, где скорость разрешена 48. Вообще то есть технологически нельзя. Вот. И соскочили вагоны, погибло 6 человек, в общем-то раненые и так далее. Но он отвлекся на своего напарника. И вот главный тут вопрос возникает. Роботы не отвлекаются. Да, вот, понимаете, ситуация То есть сейчас уже в современном мире мы видим, что парижское метро наполовину без машинистов. Да, там роботы ездят. И у них все нормально. Получается гораздо лучше, чем у людей. Он не заснет, робот, да, он ничего такого не сделает. Да. И поэтому, конечно, железная дорога. Я понимаю, что она такая вот очень костная система Потому что нормально, приносит прибыль, все работает Ну что там, этим плачут Представляешь, сколько надо сейчас тратить на роботов А это вроде уже обученный персонал Все как шло, так и ехало Но пора, все, железную дорогу пора переводить на роботов а Илон Маск случайно опубликовал в Твиттере свой номер телефона. Ну, может быть, и не случайно, может быть, и нарочно. И опять же, робот бы не сделал такого. Случайно бы не опубликовал номер телефона. Ну, Но он еще случайно, Илон Маск, вот Гиперлуп разогнал до скорости 386 километров в час. Так что его детище приобретает уже такие очертания реального транспортного средства, который заменит ту самую железную дорогу, на которой пока не установили роботов. Но, может быть, и так получится, что и не установят. То потому что крестьянская лошадка. Да, потому что, ну, видите, семимильными шагами все идет вперед. Сейчас вот этот гиперлуп будет летать 500 километров в час. И все, а дальше уже ничего не нужно. Да? Ну, дальше уже. А дальше? Ну да. Так, что у нас там с этими, с донатами? Загружаются. Так, вот. Василий Кучин пишет. Я считаю, что Путин легко выиграет выборы. На его стороне, к сожалению, административный ресурс. Все еще многочисленные, невежественные и доверчивые вата. И различные манипуляции в процессе выборов. Это я, конечно, понимаю, что выиграть выборы он может. Но представляете, ситуация какая. Он может получить 51% честно на выборах? Нет. А ему надо победить в первом туре. Потому что если в первом туре он не побеждает, ему пиздец. Его просто свои разорвут. Он должен победить. Чтобы победить в первом туре, реально он набирает при всем ресурсе, при всех загнанных учителях, врачах, там, наездах. Ну, 36-37 процентов. Это максимум. Все, больше остальное надо рисовать. Это максимум. Даже столько он не наберет. Я думаю, что гораздо меньше. Реально его рейтинг 16 процентов. Вот сейчас он, ну, сколько он может? Ну, там, ну, 36-38 загонит. Если он скажет, да, ну давайте по чеснухе, и я побеждать буду во втором туре, хрен, он до второго тура не доживет. Вы же прекрасно понимаете. То есть те люди, которые загонялись на первый тур, они скажут, о а чем мы туда ходили вообще? За кого ходили? Вот за эту. Окурка, а нафиг он нам нужен. Все, они сразу включат ноги, включат задние. Поэтому им только рисовать. У них нет ресурсов, чтобы сделать выборы честными. Анатолий, на революцию, травя нашим, вернем право на свободу. Свободным людям слава, почет и уважение, а дрожащим тварям всеобщее презрение. Будем едины своим пониманием мироздания истина для всех. Спасибо. Андрей из Воронежа, что скажете по ходу 810 и 643? Что ты это все время читаешь? Не знаю, я бы мы еще пока не определились, еще по этому поводу говорить. по поводу. Он же пишет «Привет, Соня из Воронежа. Отзовись». Ищет Соня. Хорошо. Василий Кучин. Путин и его шайка, высокопоставленных воров, прекрасно осознает, что потери власти для них равнозначны потери всего награбленного. Ради удержания во власти они пойдут на все. Нет, ну понятно, что они пойдут на все. Ну, и мы должны пойти на все ради отстранения, от власти. Это же наша страна. Это же наша жизнь. Это будущее наших детей. Кот верный, Мариночка. Друзья, привет. Похоже, скоро пришил ему, открутит головушку. Все злые. Уже не ищут оправдания властям. Экономят на всем и везде. Желают друг другу перемен в новом году. Прогресс. Денежка на хорошее дело. Очень хорошо. Спасибо. Мутко пишет. From the bottom of my heart. Хорошо. Татьяна Кувшинка по необходимости. Спасибо. спасибо. Аркадий Губник без подписи. Спасибо. Как обычно, спасибо, Анташа. Мария на борьбу, успехов и здоровья. Всем вам. Спасибо. Не пишет, 36% для нее чудо будет. 36% от тех, кого могут загнать на пинках. там, Я не знаю, Понятно. это военнослужащие. А те, кто сидит в следственных изоляторах. Это... Значит, вот учителя, врачи, это студенты, которых будут заставлять ставить там какую-то галку, ну, то есть это тех, кого можно загнать словами, где не, не надо перерисовывать. То есть это совершенно бесчестные выборы, но у которых, видимо, честных есть, что люди сами проголосовали, а все остальное придется перерисовывать. Сергей, 161 Рус, Вячеслав Вячеславович, Константин, Андрей. Добрый вечер. Вчера в эфире вы сказали, что для нашего народа пройдена точка невозврата в 2012 году. Получается, что борьба бессмысленна, если наш народ умрет? Нет, дело в том, что точка невозврата, опять же, вот с теми средствами негодными, которые есть сейчас, вы же понимаете. То есть, если использовать некие другие средства, более, так сказать, радикальные, да, более революционные, то не, нет ничего. Ну, понимаете, ситуация какая? Вот конкретно по, был разговор по рождаемости. Да, у нас, ну я не, не открою никому тайну, огромное количество женщин не может родить, потому что просто не может забеременеть. Технологии есть и есть. Они дорогие, да. Государство обязано эти технологии предоставить людям. Обязано, но не предоставлять. Технологии есть на Западе. Ну что, трудно это сделать? Нет, это не трудно. Это стоит денег. Деньги украдены в Поэтому они говорят, ну нельзя, блядь. Ну что же они понимают, что где они будут там а, это все? В Израиле, в Германии, в Японии делать? В США, во Франции? Ну не будут они это делать. А мы будем. У нас нет другого выхода, понимаете? Yeah. Поэтому это с теми средствами, которые у них в руках а, пройдены точка невозврата, у нас есть перспектива и есть возможность сделать все нормально, все правильно, но это будет сверхзадача. То есть, если раньше это можно было решить просто как обычную, стандартную, плановую задачу, то сейчас это сверхзадача и здесь нужны радикальные методы. Во Франции по медицинской страховке любая женщина может совершенно бесплатно сделать три КО подряд. Ларис, sí. присылает помощь без подписи. Спасибо. Виктор Рами. Привет. Писал на почту, что могу принять соратников Финляндии. Я не ФСБшный. Читали вас. Ваше письмо, Виктор. Спасибо. Вот тут начинают обсуждать, почему там курят там, и так далее, гуляют, поэтому не может заберем. Те это вообще не важно, понимаете, кто курит, гуляет. Это, все. это конечно, относится к вопросам культуры, которая у нас полностью разложилась, к вопросам нравственности. Но мы не будем, это потому что разговор в пользу бедных Есть задача, ее надо решить. Первый вопрос, который нужно задать в таком случае, сколько это стоит. А знаете почему? Потому что легче всего расплатиться деньгами. Это самый простой путь. И если скажут специалистам, нет, Слава, да это вообще ни за какие деньги. Вот тогда надо включать башку, там созывать целый там, консилиум и решать. А что делать-то нам, ребята, мы не можем этот вопрос решить за деньги. А если эти специалисты говорят, это стоит вот столько, ну и все, и забыли про эту проблему, и пошли дальше. Они не могут это делать, потому что, что они жадны. Да. Конечно, да. То есть мы идем дальше, мы заработаем кучу новых денег. У нас все богатства мира в России. Нахер нам думать вообще об этом. Вот далее, кто это может делать? Голландцы могут делать. Французы, делайте. Вот деньги, все, забыли. Все, мы занимаемся другими вопросами. Так это должно быть устроено. У них это так не устроено. Потому что для них самое трудное расплатиться деньгами. Они готовы все, что хочешь сделать, все, что хочешь пообещать, все, что хочешь выдумать, только не давать им. Это крайне донатно сегодня. А? Это крайне донатно сегодня. Спасибо. Спасибо. Мне страшно жить в России, подобно страданию Северной Кореи. Ну не, ну вы Бога не гневите, пока, слава Богу, не Северной Корея, да? Но мы движемся в этом направлении. И поэтому как раз нужно стремиться, чтобы мы развернулись и пошли в обратную сторону. То есть, ну, должны вот видеть вот эти рубежи, что мы движемся в каком направлении? Вот туда, к толстенькому, в ад в этот. Боты вы где, спрашивают. А боты я вам скажу где. Знаете, почему нет троллей? Им же за это не плачено. Мы, а, мы да. чуть позже вышли. Все, у нас облом. Они все, они скажут, все. А закончилась работа. Они не сидят, не ждут. Зачем? Нет слова. Важно детей от курящих и пьющих. Даром не надо. Вы знаете, вот сейчас в современном мире Дети в России, там, 93% да, являются уже с рождения нездоровыми. Ну, по крайней мере, Медкомиссию точно советского периода бы в армию При не пришли. Да. Поэтому для нас любые важны, они же не, не рождаются с какими-то особыми уродствами, хотя такие тоже есть. Но, Мы вложим ну, медицину да. будем устранять на стадии... Конечно. На, на, в перинатальном периоде очень легко сейчас все устраняется. Ну, не все, но многие вещи устраняются, во-первых. А во-вторых, очень э, важно именно вот сейчас... сейчас с генетическим кодом работать? Можно код исправлять? Ну, конечно. И очень важно сейчас развивать медицинские технологии, которые могут помочь любому на любом этапе. Даже в случае, если родился ну человек не совсем здоровый, полноценный и так далее. То, что не, не надо его скидывать там в эту, Как спартанцы, да? Да. Как спартанцы, не надо скидывать. Мистер Хихи спрашивает, можно ли подать в суд на ЦИК? Можно. И нужно. Очень хорошо. Очень хорошо. Спасибо, что вы нас смотрите. Просим еще раз прощения за то, что мы не могли так долго включиться. Вообще совершенно чудовищно все это было. Ютуб нас выкидывал. Мы туда заходим, он нас назад во дворе. Никак он нас не хотел. Но мы как-то вот проникли в чрево Ютуба. Из этого чрева занимаемся чревовещанием. Спасибо большое. Дай Бог вам всем здоровья. Распространяйте ссылки на нашу программу это я повторяю и напоминаю это канал Народовластия. программа плохие новости и он у нас распространяется во многих зеркалах но вы найдите народовластие есть ссылка если вы не знаете есть ссылка на подготовки на этот канал и выходите на этот канал чтобы в чате быть чтобы подписываться на нее, чтобы быстрее у нас 100 тысяч было для того, чтобы YouTube нас э, не чмарил. Пишет спасибо, Слава. И вам спасибо. До, спасибо свидания. до свидания. А вот привет из Нижневартовска всем свободным людям. Ау, где наши смелые военные? Неужели они хуже военных Зимбабве? российской армии? пора воевать за народ, за отечество, освобождать родину от врага. Олег написал. Спасибо, Олег. Всем военным тоже привет. До свидания.